Здорово, бандиты и бандитки, а также их родители. С вами снова я, Бобруха, и рад вас приветствовать на своем канале. Многие из вас знают Шумора, я к нему часто захожу на стримы, когда он их запускает. Ну и в основном смотрю его видосы, потому что прикольно, забавно. Мне нравится его юмор, хоть он и с матом, но он юмористический, подходит этот мат в его видос. Ну и я решил задонатить ему... Посмотреть на реакцию, ну да и просто Поздороваться, потому что чат летит так Что не успевает прочитать И десятки данных сообщений Которые у него в чате, в общем смотрите реакцию Было забавно, он мне поднял Настроение, думаю вам тоже поднимет Настроение, не забудьте лайк Комментарий, ну а кто Шимора не знает Я оставлю ссылочку на его канал в описании Приятного просмотра Айба Бобруха, 50 рублей Шим Давай бородку почесать, а то свою Отращивать лень, царский королевский занес Ник бабруха если что, Бобруха, спасибо брата ну, почеши бородку, почеши меня. Я, я так всегда дочке подхожу, говорю, э, почему мою бороду. Короче, бороду почесал, а теперь давай все, что душе угодно. Чат, чат не слушай, иди играй по зову сердца, я люблю тебя, малыш. Бобруха, ебать это моего малыша видел малыш где-то малыша то видел видел я твоего малыша говорит на моей покруче но это не отменяет тот факт что я тебя люблю говорит бобруха понял шим чем тебе от камилы эфи привет она работает не может зайти пожелала удачного стрима спасибо большое спасибо спасибо а эфи тоже привет передавай бобруха спасибо